Прежде чем продолжить решение, обратим внимание, что по сравнению с первым нашим уравнением, вот этим, матричным, изменилось только одно неизвестное РФ, РЕ. Все остальные неизвестные, которые здесь были, они не поменяли ни своего направления, ни своих, в общем-то, они поменяли величины, но своих расположений не поменяли. Извиняюсь, не неизвестные, а ну да, неизвестные xA, xB и так далее они не поменяли своего расположения на чертежах мы их обозначали как здесь таким образом точно так же мы их обозначали и на вот этих чертежах таким же образом поэтому если вы сравните матрицы свободных членов да, то есть те которые содержат в себе известную нагрузку вообще не изменились поскольку мы не изменили приложенную нагрузку не здесь ни в первом случае, ни во втором. Поэтому, если вы посмотрите, вот матрица свободных членов в нашем случае, в первом. Вот она во втором. Это идентичные матрицы-столбцы. Если вы сравните матрицу свободных коэффициентов, если вот вычесть из рассмотрения вот этот столбец, который относится к какому неизвестному, это последняя, значит, неизвестная девятая, то есть вот к этому RE, и посмотрите на вот эту матрицу, значит, состоящую из 8 столбцов, из 9 строк. И вот здесь вы посмотрите, то есть вычтите из исключения, из рассмотрения, если вычесть вот этот последний столбец, который относится теперь к нашему новому неизвестному РФ. Вот эти все коэффициенты остались в точности на своих местах. То есть они образуют, вот вы видите, все то, то, то, же, то же самое расположение, те же самые плечи у них, те же самые направления. Поэтому все эти коэффициенты которые именно этот смысл и носят вот в этой записи. То есть направление проекции и плечи относительно выбранных моментов вращения. Они остались абсолютно одинаковыми. Поэтому мы можем сейчас, когда включим MATLAB, мы можем сейчас просто изменить, что последний столбец. Давайте мы так и сделаем. Оставим вот матрица, значит, вот, то есть, Matlab включили. Давайте мы выберем нашу матрицу. Вот она 9. Давайте мы возьмем последний столбец и давайте мы его заменим в соответствии с тем, что у нас имеется вот здесь. Только здесь надо избежать одной ошибки, которая может быть, да? Это что у нас? сосчитать нужное количество нужное количество элементов. Значит так, вот у нас 0, 0. 1, 2, 3, 4. Первые 4 у нас все нули. То есть давайте изменим. Это число удалим. 0. Это число удалим. 0. Далее что у нас будет? Минус 1, 6. 1, 2, 3, 4. Далее это будет минус 1, 6, 6, Далее, что будет? 0, минус 1, 4. 0, минус 1 и 4. То есть, вот таким образом, заменив нашу матрицу А, мы что получим? Мы получим ответ. Матрицу Б нам менять не надо. Я напомню, вот она, матрица B. Она у нас осталась такой же, как и в первом случае. И таким образом мы вычислим нужный нам ответ А, Делим обратный слэш B. А вот и наш ответ, который мы получили здесь. Этот ответ нам... А чего-то мне этот ответ тоже не нравится. Давайте подождем. Посмотрим. Так, а что я здесь вытворял? Что же я тут натворил? Ну что ж, я вижу, что я тут натворил. По крайней мере, одну ошибку я уже точно нашел. Ошибка вот в этом знаке. Посмотрите на равновесие стержня какого. Да, все, да нет, все правильно. Там минус РФ. Все правильно. Почему же наш ответ явно не имеет... У нас что, и во втором смысле? По крайней мере, наш ответ вот этот расходится с ответом, который задан в... который вычислен в примере решения. Ну, вот этот ответ. Вот, видите, РФ здесь вышел положительным, да и все остальные реакции у нас отличаются. То есть, скорее всего, ошибка была где-то знаки проекции. Давайте мы попытаемся ее поискать, но только за кадром. Ну, Я, может, позже скажу, сколько времени ушло на то, чтобы найти эту ошибку. Просто, чтобы вы не смотрели, как мы ищем ошибку. Хотя, по идее, давайте, ладно, поскольку это у нас изображение именно учебного процесса. Давайте оставим и поищем вместе. Итак, ошибка может быть, естественно, в неверных прочтениях реакции. смотрим направлений знаков и так далее смотрим x a y a x c x y a x c y c момент m больше ничего больше ничего далее это у меня что будет x xC, они со знаком плюс да все правильно y a y c со знаком далее xC со знаком а, относительно точки c x a будет Значит, это у меня 3 минус 3. Все правильно. а против плюс 7. М со знаком плюс. Все правильно. Здесь у нас все верно. Дальше смотрим на второе уравнение. равновесия, где мы здесь ошиблись. xC штрих так. xD так с плюсом оба. Так, так. y штрих C y д вот они вот они с плюсом p2 с плюсом рф с минусом плюс p2 минус рф правильно правильно далее где у нас x штрих так уравнение моментов относительно точки d x штрих c это будет по часовой с минусом минус 1 умножить и есть минус один умножить на х'. штрих c и это тоже с минусом минус Плечо там равно 10. до да, десяти. Это будет y штрих -с, -с, с минусом. Да, да, пожить по часовой вращает, по часовой вращает. Так, дальше какая сила Рф? РФ у меня будет вращать против. Плечо будет равно Рф относительно точки. D. РФ относительно точки D будет равно шести метрам. Кстати, а там RE у меня что, тоже 6 метров? RE, CD. А там у меня... А, оно не действует на нижнем. Правильно. Так, это что у меня? То есть проверка, видите, идет сразу по всем, что у нас по памяти. 6 RF, то есть с плюсом. Все правильно. И P2, вот оно с минусом. Минус 10 P2. Все правильно. Далее, что у нас здесь? P1 с Q x в точках b, d и r, f. Да. Вот b, d, r, f, q и p1. Так. xb, xd штрих это с плюсами. Это будет p1. У меня будет p1 с минусом. Он влево направлен. p1 с минусом YB, y штрих плюс, плюс r, f будет тоже с плюсом. Плюс r, f штрих минус q. И так далее минус p1 минус шестьдесят минус q минус все правильно далее моменты 2 yd штрих с плюсом 2 тут 2y d Подождите 2 yd штрих с плюсом относительно точки b. Да, 2y все правильно. Далее RF' штрих. Рф', давайте еще раз три и один. Так, относительно так, так, так. И как будет вращать по часовой? По часовой, значит, это будет с минусом. Ага, вот она где всплыла. Здесь РФ вращает против РФ штрих. То есть, вращает по часовой. Значит, здесь должна была быть минус. Значит, после перемены штрихов это должен быть плюс. Давайте уже сразу до конца проверим. Ну, там известные они не меняют знак. Да? Значит, вот этот плюс, это где у нас в последнем Вот этот у нас Плюс. Портил все дело, надеюсь. Давайте проверим. Давайте возьмем э, MATLAB, подкроем нашу матрицу свободных коэффициентов и здесь вот сменим плюс. Значит, а подождите, я его с плюсом и вписал. Вот у меня с плюсом и стоит. А с чем он должен был стоять? Он должен был быть стоять. Значит, здесь он с минусом. Значит, после перемены он должен стоять здесь с плюсом. Так вот, он с плюсом тут и стоит. С плюсом-то он и стоит. А почему он... Давайте еще раз. RF' вращает по часовой. Подождите, вращает по часовой, значит, с минусом он должен был стоять здесь. Он должен был стоять с минусом. Ну, правильно, после перемены он должен встать с плюсом. Он должен был стать с плюсом. Ага. После перемен он должен был стать с плюсом. Он здесь у меня с плюсом. Минус 4. Вращение происходит относительно точки B по часовой с минусом. Минус. минус то есть, минус 4RF' RF' у меня связан вот этим знаком. Значит, RF' R. RF' То есть, он у меня должен быть все-таки минус RF' штрих. А, неправильно Дело в том, что тут я изображал их одинаково RF' Здесь я не могу применить Вот где ошибка Ну вот, мы нашли ошибку Здесь, поскольку я уже направил их в разные стороны Я должен был бы написать не уравнение Как здесь RE равняется минус RE' Обратите внимание, здесь я и RE' направил вверх И RE направлено вверх Вот они а здесь я уже RF и RF' зевнул и направил в разные стороны. Поэтому уравнение для модулей бы уже просто выглядело бы таким образом. RF модуль RF здесь равен модулю RF'. Поэтому... Поскольку направление я уже обозначил по-разному. Видите, в чем ошибка скрывалась. И, соответственно, уравнение для RF' я вообще не должен менять. Вот это вошло с плюсом, значит, оно и здесь и должно было оставляться с плюсом. Это входило с минусом, и оно и должно было оставаться с минусом. То есть, я просто здесь убирал штрих, поскольку, видите, я обозначил их по-разному. Видите, где я зевнул из-за невнимательности. Значит, я просто заменяю в RF' это какое у нас уравнение? Предпоследнее и последнее для rf' я заменяю знаки. Значит, плюс 1 и что там минус 4. То есть здесь у меня должно быть плюс 1. А здесь должно быть сколько? Минус 4. Давайте откроем матрицу ä, MATLAB. Вот, а у нас что? Здесь значит плюс 1. А здесь у нас что? Минус 4. Все хорошо, закрываем это дело и повторяем. Это я не то делал, а обратная черта на B. И что мы имеем? Ну вот, пожалуйста, мы имеем те же самые решения, которые давайте сейчас... Ну а давайте я просто скажу, вот наше рф rf 9940 9. Вот решение, которое имеется здесь. 9.949 И все остальные, если мы посмотрим, давайте это я сюда сведу эту таблицу. Вот она. А наш MATLAB мы выставим чуть-чуть повыше. Вот решение. 11.024 я бы круглил. Здесь у нас что? А, здесь у нас другой порядок еще применяется. неизвестных. Но теперь решение полностью совпадает. Давайте все-таки тогда я выпишу это решение. И мы закончим эту задачу. Решение у нас такое. Давайте я здесь прямо выпишу. Решение такое. xA XA 11.0. Давайте так вот сделаем. XA 11.0.24. 0.24. YA 1.867. 1.867. Далее XA. XB, значит, минус 6. Нет, давайте я чуть-чуть себе задачку Вот так сделаем. Минус 6, 0,24. YB, это что у нас? 5 5,793. XC, минус 11, 0,24. YC, минус 1,867. XD, минус 11, 0,24. XC, минус 11, 0,24. 5,082 и RF 9949. Все, решение на этом закончено. Как видите, в нашем случае при такой нагрузке приложенной, при такой внешней нагрузке, вот она, которая приложена к нашей конструкции, будет работать стержень RF, RE будет не нагруженный стержень и значение реакции. Будут уметь вот такую числовую величину. Вот такую числовую величину ну, в проекциях. Реакция РА разложена на две проекции, РБ на две проекции и так далее. Все решение на этом закончено. И это была последняя задача по статике из сборника курсовых заданий Нейблонского по теоретической механике.